Сегодня, 15 августа 2022 года, закончила открытый курс по продажам и все практические тренировки по курсу по продажам очень уникальный человек, Даяна Белокурова. Давайте ее поздравим! Я, можно скажу, пожалуйста? Да, пожалуйста. Да я знаешь, что хочу сказать? Хочу сказать, что ты знаешь, что ты очень уникальная как студент. Да. Прям вот, вот таких студентов у меня никогда не было. Вот. И хочу тебе сказать, что как ты у меня училась, так и я с тобой учился. Могу точно тебе сказать. Да? да. Терпению. Ну много чему. Я даже ну, скорее нетерпению еще некоторым вещам, но я тоже учился, поверь мне. И за это лично от меня. Лично тебе огромнейшее спасибо, потому что ты сделал меня сильнее, даже чем я был раньше. Вот, поэтому, да, есть такое, <связать> благодарю тебя большое, спасибо тебе. Чем ты хочешь поделиться? Что было, как было, что произошло? Своими словами, пожалуйста, цифры, <связать> если есть, какие-то сказать. <связать> ну, <связать> для меня курс был очень насыщенным, долгим. Как я уже писала, он был долгий тернист. Mm -hmm. Понимаю. Изначально я была таким своеобразным учеником с определенным багажом проблем, блоков и тому подобное. Но благодаря терпению, настойчивости, через спинки, через слезы, через «не хочу, не могу» я прошла, я очень много... Вопросов у себя закрыла, что в принципе в дальнейшем мне помогло свободно общаться, легко задавать любые вопросы, независимо от того, что, куда, как, кому. А, и отпустила много моментов, связанных с продажами, с работой. Ага. Научилась улаживать возражения, что немаловажно, чего мы ждали просто еще с начала курса. Это я помню, да. да. Это я помню. Бояться крупных сумм. Ты угу. имеешь больших денег. Да, да. А, ну, ну, если мы вспомним 50 евро и мои дерганья. Это небо и земля. Что в общем помогло мне поднять свой средний чек в четыре раза? Круто, круто. Я очень довольна. Я поздравляю тебя и твоего руководителя тогда еще за это. Я тебе желаю успехов в поприще продаж, вот, потому что теперь ты уже можешь делать то, что, может, раньше так не получалось делать, да? и я это видел. Да. И хочу, чтобы твоя жизнь, не только твои продажи, но и твоя личная жизнь стала в разы лучше, чтобы ты как человек, не только как продавец, ты как человек получала кайф, радость, удовольствие от всего, что ты делаешь. Все остальное наложится, деньги приходят, когда тогда все хорошо. Еще раз поздравляю тебя. Спасибо вам большое.